Мы ежедневно выезжаем на поля, э, смотрим, как проходит уборка. везде соблюдаются требования пожарной безопасности. В частности, э, прокосы от дорог, разбивка на 50 гектар э, угодий и, соответственно, опашка. Каждый комбайн оборудован, как и наставляют, двумя лопатами, двумя нетушителями. И специальная такая метла, хлопушка для тушения. Это на комбайнах. Кроме того, у нас есть автомобиль ЗИЛ-130 с водой. Он оборудован бронспойтом этим, тран, этим специальным пожарным. То есть он применяется для тушения любых. Тушение и плановая просто промывка, продувка, все это мы делаем.